проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый, будь то мужчина или женщина. Блондинам в этом отношении повезло больше, чем брюнетам, ведь их волосы сидеют меньше. Потому что очень много в последнее время людей, которые очень рано стали сидеть, ну, кому-то это помогает в работе, кому-то, может быть, наоборот. На протяжении всей жизни человека цвет его волос постоянно меняется. Светлые волосы детей постепенно темнеют к 20-30 годам, что обеспечивается увеличением в волосах пигмента, выделяемого луковицей волоса. В более взрослом возрасте количество вырабатываемого красящего вещества уменьшается, а в пожилом и вовсе прекращаются, и волосы сидеют. Сейчас будем тонировать седину. Я для этого возьму продукт Лореаль Cover 5, потому что этот продукт максимально натуральный. Потому что для мужчин ну, актуально, чтобы продукт был эффект был абсолютно натуральный. Без теплых оттенков, без окисления волос. Поэтому Cover 5 это максимально ну, лучшее, что может быть на сегодняшний день. достаточно жидкая, поэтому работаем в мойке. Почему же появляются седые волосы? За цвет волос отвечает меланин – пигмент, вырабатываемый в луковицах волос, а точнее в клетках меланоцитах. Рядом с ними расположены кератиноциты, которые синтезируют основной строительный материал волос – белок. На определенной стадии пигмент соединяется с белком, и волос приобретает свой цвет. Разновидности меланина всего две. Эомеланин отвечает за черный и каштановый цвет волос, а феомеланин – за рыжие и блондинистые оттенки. А вот интенсивность цвета зависит исключительно от количества пигмента. Продукт «Лореаль» Cover 5 для мужчин. Потому что этот продукт максимально натуральный, безиммиачный и делает максимально натуральный эффект. Многие люди пугаются появления седины, но на самом деле это защитная реакция организма. Так он реагирует на стресс и переутомление. Поскольку седина – естественный процесс, вырывать или выстригать ее нельзя, потому что корень седого волоса выделяет сыворотку, которая заражает окружающие волосы. Пожалуйста, Владимир, проходите. Саживаемся. Так, сейчас у нас сделаем тон, а потом стрижка. Деваемся. Как правило, поседение волос является следствием старения организма или заложено генетически. Например, у европейцев первые признаки седины появляются в возрасте 34-44 лет, у азиатов – 30-34. У темноволосых людей серебристые волосы более заметны, но тем не менее у блондинов процесс начинается гораздо раньше. Также замечено, что борода и усы сдаются седине первыми – на голове белые пряди сначала появляются на висках, а уже потом на темени и затылке. На сегодняшний день не только женщины щепетильно относятся к вопросам, связанных с возрастом и внешним видом, но и мужчины. Конечно, у представителей сильного пола серебристые пряди на висках могут быть признаком солидности и богатого опыта, но не всем по душе демонстрировать свой возраст или генетические особенности. Существует несколько способов скрыть появившуюся седину. Пожалуйста, Владимир, проходим мойку. Но существует и преждевременная седина, выражается она и как отдельные серебристые волосы, и как небольшие пряди. Такое бывает и наследственным, и приобретенным. Причиной последнего, конечно же, является неправильный образ жизни, неполноценность питания и постоянное нервное перенапряжение. Часто несвоевременная седина является следствием аутоиммунных заболеваний, но иногда под воздействием сильного стресса и других факторов пигмент просто перестает вырабатываться. В аптеках и магазинах на сегодняшний день компании-производители предлагают четыре типа средств, с помощью которых можно скрыть седину в домашних условиях. К первому типу относится постепенная окраска. Здесь применяется ацетат свинца, который темнеет, попадая на воздух. Волосы окрашиваются постепенно и в любой момент можно приостановить процедуру, достигнув необходимого оттенка. Сейчас с развитием рынка никакой, никакого труда, никакой сложности не составляет, потому что в последнее время такая тенденция, что очень многие бренды ориентируются на производство препаратов, предназначенных специально для мужчин. Собственно говоря, как и наша компания вот выпустила одну из таких линий, предназначенных специально для мужчин, разработанных специально с учетом строения кожи головы и мужчин. Плюсы прямой окраски заключаются в простоте применения. И можно забыть о седых корнях, потому что краска смывается после шестого раза мытья головы. Тон на тон держится на волосах в два раза дольше прямой окраски. Пероксид позволяет краске распределяться по всему волосу и сам процесс занимает от 5 до 15 минут. А вот стойкие краски позволяют подобрать более светлые оттенки или выбрать другой цвет. С другой стороны, если новый вид волос не понравится, придется ждать, пока они отрастут или перекрашивать их. Начинаю делать... Свесочной части. Для мужчин этот продукт максимально хорошо подходит, потому что этот продукт работает 5 минут. То есть максимальный эффект за 5 минут. Это очень удобно, потому как мужчины ну, в основном ну, очень заняты. Конечно, можно заниматься вопросами седины в домашних условиях. Но многие салоны сейчас готовы предложить услуги по завуалированию седины. Как правило, тонирование не занимает много времени, а из цветовой палитры можно выбрать максимально подходящий оттенок. В общем, все, мы закончили. Теперь ждем 5 минут, максимальный результат. 5 минут вышло, будем смывать продукт э, шампунем э, «Кипарис» «Лейбл Косметик». Пять минут и седину скрыли. Продукты, которые используются в салонах как средство скрыть седину, полностью натуральные. Поэтому процедуру можно повторять перед каждой стрижкой, то есть раз в 3-4 недели. Поскольку сам процесс окрашивания от начала до конца занимает не больше 10 минут, то чтобы полностью привести волос в порядок, включая стрижку, вам понадобится около 35-40 минут. Такое деликатное окрашивание, при этом очень чем хорошо, что при любом мытье головы не будет видно эти краски, которые смываются. Это все очень, как бы так, хорошо, деликатно происходит. Некоторые даже не замечают особо разницы. Просто со временем, может быть, волосы начинают немножко насыщаться, и цвет становится и плотнее, и глубже. Но этого, опять же, никто не замечает, потому что это все происходит очень аккуратно и очень... Конечно, седина заставляет мужчину выглядеть старше, чем есть на самом деле или чем он сам себя ощущает. Поэтому некоторые считают это недостатком. Но с другой стороны, седые пряди придают сильному полусолидность, серьезность и указывают на жизненные достижения мужчины.